Привет, друганы! Вы на канале онлайн-мотосалона Мототек. Об этом мотоцикле сняты сотни обзоров, тест и прочего контента. Мы решили не отставать. Встречайте, индийский баджадж доминар 400 УДЖИ. Когда я написал сценарий, как бы стало понятно, что придется обзор заделить на две части. В первой части мы рассмотрим по сторону, а во второй хорошенько на нем катанемся, покатаем на трассе, в городе и, возможно, прохватим по проселочным дорогам. Поехали! Итак, часть первая. Мотоцикл не дешевый и, конечно же, всем хочется понимать, из чего он состоит, за что берутся деньги и также, что ты получишь после покупки. Сначала мы коротко рассмотрим те характеристики, а потом более детально каждый узел. Так, как я уже говорил обзор получился длинноватый вот. с вашего позволения буду подсматривать в телефон доминар мотоцикл street-класса с 400 кубовым двигателем мощностью практически 40 лошадиных сил весит мотоцикл 182 килограмма это его снаряженная масса получается если бак 13 литров то его сухая масса будет 169 кило высота по седлу 80 сантиметров а это значит что будет удобно ездить на мотоцикле таким людям, как я и даже с меньшим ростом. Напомню, мой рост 170 сантиметров. Облицовка очень детализированная. Приборка полностью цифровая. Есть дополнительный экран на фальшбаке. Оптика вся без исключения диодная. Передняя вилка перевернутая. Сзади установлен моноамортизатор. Тормозная система дисковая с ABS. В общем, мы видим, мотоцикл очень современный. Давайте смотреть его детали. Начнем с самого главного – мотора. В доминаре установлен 373-кубовый двигатель. Система газораспределения до то есть двухраспредвальный. И также четырехклапанный. Оснащен электронным впрыском топлива и системой управления двигателем от Bosch. Кстати, ЭБУ тоже индийского производства. Сейчас ведется множество дискуссий на тему возможности перепрошивки этого же блока ЭБУ. Но, похоже, пока не удалось прочитать прогу. Выдает этот мотор 40 лошадиных сил? А почему владельцы доминаров так рвутся перепрошить свой мотоцикл? Все просто. КТМ Дюк с тем же мотором 390-м выдает на 5 сил больше. Вот и гонятся юзеры за прибавкой к мощности. Дальше по мотору. Охлаждение у мотора жидкостное, смазка давлением. Э, здесь расположена крышка масляного фильтра. Согласитесь, удобно и нет потребности в специнструменте. Вообще, чтобы обслужить мод, немного надо. Э, доступ к топливному фильтру, к воздушному фильтру и третьей свече под баком. Снимаете фальшбак, бак и доступ ко всему открыт. И да, вы не ослышались в третьей свече. Хоть он и однацилиндровый, но свечи тут три. Объясню. Зажигание начинается с центральной свечи, потом одновременно срабатывают две боковые. Последние расположены друг напротив друга. Время задержки высчитывает тот самый блок ЭБУ. Оно зависит от множества параметров, положения заслонки, оборотов и прочих данных. Для чего? Экономичность, мощность и стабильная тяга на низах. Скорость горания смеси в системе Triple Spark почти на 50% выше, чем в ДВС с одной свечой. Но это не во всем диапазоне, только на низких и средних оборотах. Реальный ощутимый эффект до 5000 оборотов. Коробка шестиступенчатая с проскальзывающим сцеплением. О нем и поговорим. Его основная задача – не допустить заклинивания заднего колеса при резком понижении передачи. Если возникает значительный крутящий момент в направлении обратно вращению коленвала, в муфте сцепления срабатывает механизм, который давит на пружины, тем самым как бы выжимает сцепление, но не до конца. Связь колесо коленвал не, не прерывается полностью. Например, двигаясь на значительной скорости, вы входите в поворот. Чтобы траектория была оптимальной, Сначала нужно замедлиться, а на выходе прибавить оборотов. Вариант А. Вы сбрасываете передачу вниз, заходите в поворот. При активном торможении двигателя вы в какой-то момент наезжаете на пыль. Колевал сильно торможит коробку, так колесо и, и падение. Вариант Б. Все так же поменяется исход. Двигатель влияет на заднее колесо, но не так жестко, как в первом варианте. Пока вы не выровняете Крутящий момент между ведомым и ведущим валом – жесткого сцепления не будет. И, соответственно, при выходе из поворота и наборе оборотов полное сцепление произойдет мягко. Вот такое вот решение из мотоспорта в стоковом байке. Максимальный крутящий момент, который способен развить этот мотор – 35 ньютонов. Достигается он при 7000 оборотах. Главная передача, конечно же, цепь 520 X-Ring. Коротко о X-Ring и в чем отличие от o ринг. Между звеньями сальниковой цепи, точнее между внутренней и наружной пластиной, есть уплотнительное кольцо, блокирующее попадание влаги и пыли внутрь цепи и предотвращающее вытекание заводской смазки. Так вот, форма сечения этого уплотнения и определяет тип цепи. О-ринг оно круглое и при нагрузке сплющивается в овал, тем самым повышая площадь контакта сальника с пластинами, как результат возросшее трение и потеря мощности на главной передаче. В цепях x ринг как вы уже поняли, сечение уплотнителя похоже на VQ-X. При значительной нагрузке она также сдавливается, но площадь контакта неизменна. Изменяется только место контакта. Как результат, трения меньше на 50%, процентов, а срок службы выше в два раза. За счет того, что в X-Ring 4 независимых точки контакта сальник-пластина, а не 2, как в O-Ring. по мотору разобрали все. Сейчас перейдем к ходовой. И в конце первой части я расскажу о регламенте технического обслуживания, то есть что и зачем и когда делать, чтобы ваш байк только радовал вас. Начнем с зада. Колеса в доминаре 17, задние размером 150 на 60. Маятник стальной сложной конфигурации. В задней подвеске нет прогрессии, но аморт весьма заряженный. Установлен пневмогидравлический амортизатор фирмы Endurance с двумя пружинами и регулировкой по преднатягу. И да, Endurance, а не Nitrox. Эта надпись говорит лишь о том, что в газовую камеру закачан азот. Постоянные движения поршня амортизатора вверх и вниз, простыми словами, вспенивают масло. Когда существенная часть гидравлической жидкости перешло в состояние пены, бемфирующий эффект пропадает. Зодная камера давит на масло, а, как известно, жидкость под давлением имеет более высокую точку кипения. Соответственно, по какой бы дороге и как долго бы вы ни ехали, работа амортизатора всегда будет одинакова. Все крайне просто. Тормозная система Bybre с ABS. АБС. С точки зрения безопасности, АБС – штука, обладание которой снижает ваши шансы попасть в ДТП на 60%, то есть больше, чем в два раза. Интересный факт. По статистике, в автомобилях наличие АБС никак не влияет на аварийность. Но в автопроме это уже не опция, а стандартное оснащение. А в мотоциклах почему-то опция. Тормозной диск диаметром 230 мм и суппорт, как я уже говорил, байбре однопоршневой. Магистраль армирована, ход подвески 110 мм. Передняя вилка перевернутого типа, диаметр пера 43 мм. Сальники защищены вот такими пыльниками. В чем основное преимущество 4-поршневого суппорта? Главное достоинство 3: Жесткое крепление, в нем нет направляющих, по которым суппорт мог бы двигаться. Равномерное давление на колодке, что обеспечивает более прогнозируемое торможение. Большая эффективность по сравнению с двухпоршневыми суппортами. Как я уже и говорил, ABS двухканально, то есть обслуживает оба колеса. Но все же помните, устойчивость вашего байка поддерживает только гироскопический эффект. Это касается низкой скорости. Соответственно, если он пропадет на переднем колесе, падения не избежать. Я рекомендую все-таки аккуратно работать передним тормозом на пыли, воде и прочем. Под вилки 135 мм. обратите внимание как приложены магистрали все аккуратно и надежно Продуманность с мелоча говорит о многом кстати магистраль армирована диаметр диска 320 мм, покрышка размером 110 на 70 итак приборка ей мы уделим особое внимание здесь есть что показать помимо стандартных тахометров спидометра уровня топлива указатель граничных оборотов check engine нейтралка Работоспособность системы АБС, если она горит в движении, значит что-то в АБС не в порядке Дальний свет, повторитель поворотов Есть и дополнительный экран, конечно же Здесь мы видим включенная передача, время, трип один, трип два, одометр Если есть какие-то сигналы с блока EBU, мы можем переключить здесь на инфо на приборку выведется, на данный момент показывает, что открыта боковая подножка. Если нет никаких проблем, инфо не выводится. Теперь мы здесь на маленьком экране переводим, допустим, 3 по 1 и можем выбирать. Средний расход топлива за этот путь, средняя скорость за этот путь, время в пути, топливо до, до окончания, то есть сколько километров вы сможете проехать на том, что осталось. Опять же, средний расход, средняя скорость. Если мы переключаем здесь на дополнительном экране на адометр, то выводятся другие показатели. Моментальный расход топлива и расстояние до сервиса. Как и обещал, план ТО. Первое ТО проводится при пробеге от 500 до 750 км. Что нужно сделать? Замена масла, фильтра тонкой очистки, чистка сетчатого грубого фильтра. Второе ТО проводится при пробеге 4500-5000 км. Меняем масло в двигателе, фильтры не трогаем. Третье ТО проводится при пробеге 9500 км в 10000 км. Меняем масло и фильтр, грубый фильтр чистим, очищаем и смазываем механизм боковой подножки. Проверяем, чистим и смазываем подшипники рулевой. Четвертое ТО делаем на 15 15000 пробега. Меняем масло, фильтры не трогаем. Проверяем тормозную жидкость, меняем тормозные колодки. Пятое ТО самое большое. На 20 тысячах меняем масло, фильтр тонкий и чистим грубый. Снимаем свечи, чистим, регулируем, а лучше меняем. Меняем воздушный фильтр, меняем топливный фильтр, проверяем топливопровод. При необходимости меняем. Регулируем клапана, проверяем, чистим и смазываем подшипники рулевой. Смазываем механизм боковой подножки. Затем на 25 тысячах делаем ТО такой же, как и на 5 тысячах. И все по кругу. На 30 тысячах меняем тормозную жидкость. Это основные операции. Также каждое ТО необходимо обслуживать цеп чистить дренаж выхлопа, воздушного фильтра, проверять шарнир тормозного цилиндра, проверять тормозную систему, проверять тросы управления, клеммы, АКБ, все хомуты, проверять рулевой на предмет люфта, чистить, смазать замок зажигания и контакты рулевых пультов, проверять затяжку всех соединений, смазать шарнир рычага сцепления и тормозной ручки, проводить ревизию патрубкового охлаждения и пластин радиатора. Сложно, как видите, ничего, но все же лучше заехать на сервис. Ну что, будем заканчивать первую часть. Единственное, что хотел бы я добавить, это качество облицовки. Откручивая болты креплений, под каждым из них вы найдете пластиковую шайбу. Лично для меня это много значит. Переходим ко второй части. Я думаю, самое интересное это тест-драйв. Ну и по традиции водители с ростом 170 и 186 см и, конечно же, звук выхлопа. И наконец вторая часть. Для меня самое интересное. Производитель заявляет 7 секунд до сотни. Мы, конечно, это проверим. Сейчас стартанем отсюда, это уже не Днепр, потом поедем в город. Потом трасса. Возможно, прохватим по легкому бездорожью. Полетели. мотоцикл показал себя с наилучшей стороны динамичные легкие управление Динамичное аж слишком даже не, не замечаешь как нарушил по трассе устойчивый скорости чуть добавится после 2000 пробега снимется ограничитель по бездорожью отлично ни пробоев ни ударов подвески ничего не слышно сцепление нормальное, АБС работает опять с плюсом что переднее что заднее колесо короче Технику Баджач можно приобрести не только за наличный, но и в беспроцентную рассрочку. Все ссылки под видео. Не забывайте про розыгрыш трех шлемов. Ссылка там же. Подписывайся на канал. Новинок будет очень много. Пока!